Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео я хочу вам показать уже созревшие плоды абрикоса Ничуринский 06 Уже они налились некоторые из них потемнели чуть-чуть по... некоторые покраснели Сейчас я вам покажу, как они выглядят в данный момент Вот так вот выглядят плоды Не все Все выглядят по-разному вот это в данном случае он еще твердый, а есть уже Тут тоже твердый. Так, а этот. Этот уже вот мягкий. В идеале, конечно, их срывать. Так, а. Вот этот уже готов. Так, основном, вот он. Дождик был, уже вот треснул. Так вот он выглядит. Вот еще один красавчик. Какая красота. Так, еще посмотрим здесь вот. Может, здесь уже что-то кто-то начинает его. Ага, он уже спелый Вот он, сычки подъедают, видимо Так, наверху, наверху тоже я сейчас с этой стороны зайду Так, где у нас тут еще? Здесь вот Твердый, здесь тоже. Твердый еще вот еще повисят тоже повисит так, а здесь это тоже мягкий нужно снять вот так а здесь вот это тоже мягенький нужно снять трескается уже Пойдем вниз. Так. Эти еще повисят. Эти тоже повисят. Так, в самом верху. Верхний, самого солнца. у ну, нас уже все. Мягкий, он даже уже высыхать начал. Так как сгуссировать? Что перегуссировать? Угу. И еще где-то я наверху видел один, сейчас смотреть. Вот этот мягенький, в принципе. Что-то сорвать. Сейчас смотрю. Еще наверху где-то тут не вижу. А вот он здесь. -то. Ну, вроде бы все из тех, которые можно собрать. Здесь еще вообще. нет, увидел. Вот он уже тоже. Опа. Уже, уже сохнет. Угу. Ну, вроде бы все. Плавно переместился на кухню. Вот абрикосы. Чтобы показать их, их вес и размер. Ну, вот. Абрикос один взял среднего, примерно вот они все такие. 37 грамм. Положим сюда еще парочку. Получается вес трех стучек 102 грамма. Единственный момент, который наружу, пока я ехал до дома, они у меня вот здесь краешку уже потемнели очень быстро. То есть они уже соспевшие достаточно были, видимо. И вот они прям быстро потемнели. Вот здесь вот еще один, тоже очень быстро потемнел. Так, вот, тоже. То есть, видимо, их нужно собирать вот в такой спелости. Вот еще даже бачок зелененький, но вот здесь вот он потемневший. Не знаю. Может быть, у меня какая-то особенность такая. Может быть что-то не хватает. Каких-то питательных веществ. Не знаю. Если знаете, напишите в комментариях, буду вам очень благодарен. Ну что ж, сейчас давайте пробовать, какой они на вкус, и сын пробовал, сказал, что кожица с небольшой кислинкой. Давайте сейчас попробуем. Сладкие, даже я сказал, приторно-сладкий вкус, мякоть достаточно сочная, без, без сухости. Кожа с ней, с легкой кислинкой такой. В принципе, я бы оценил вкус на четыре с половиной. Я покажу вам косточку. Вот такая косточка, плоская. Сейчас еще поближе я вам покажу. Вот так выглядит косточка, небольшого размера. Посмотрим какой вес у косточки косточка весит 3 грамма то есть если взять средний выход мякоти зато это примерно около 30 грамм в среднем чистой мякоти без косточки ну что ж а на этом все все, что хотел сказать, рассказать про Брикос Мичуринский 0.6. В принципе, достоин внимания. Учитывая, что это первый год по отношению, есть определенный отпечаток вот непонятных вот таких вот быстрого потемнения особенностей. Если вы знаете, что это такое, напишите, пожалуйста, в буду вам благодарен. А так, я думаю, что... Хороший экземпляр для посадки в своем саду. Если вас заинтересовал этот абрикос, то в следующем году, 2021, я из этих косточек выращу саженцы. И также предложу желающим, кто захочет, может приобрести и посадить у себя в саду такой абрикос. На этом все. До встречи в новых видео. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, а также выбирать. В выпадающем меню при нажатии на колокольчик вы хотите получать все видео уведомления о всех видео на канале либо каких-то выборочных это уже решать вам но в любом случае если вы не решите за вас решит youtube и сам будет решать какие видео вам показывать какие не показывать поэтому если вам интересна вся информация на канале дивный сад то нажимайте получать все уведомления о всех видео до встречи в новых видео пока